Безусловно, сейчас молодые стартаперы, может быть, за последний год уже меньше, но все равно значительная часть хочет уехать в Северную Калифорнию. То есть когда-то она была частью Российской империи, когда-то неподалеку от нынешней Кремльевой долины, всего лишь в менее чем сотни километров севернее располагалась крепость Форт-Росс, и хотелось бы пожелать, чтобы эти молодые стартаперы развивались бы именно там, когда это вернется в состав нашей империи или в каком-то месте, который мы построим в нашей стране, которое будет не менее привлекательным для молодых изобретателей, молодых инноваторов из нашей страны и других стран, не менее привлекательным, чем Кремниевая долина. Евгений, скажите, чем же вы недовольны? Эти люди вот едут туда, как бы считайте, что они уже как бы наша пятая колонна, да, то есть в Северной Калифорнии, вот, или как-то по-другому обстоят дела. Что должно измениться? Безусловно, это наша пятая колонна. Хотелось бы видеть колонну шестую и седьмую, а здесь, чтобы аналогичные люди не были бы их пятой колонной, чтобы они понимали свои цели и задачи, чтобы их успех был успехом нашей страны в целом. Те люди, которые остаются у нас, да, студенты, вы говорите, что они нуждаются в какой-то дополнительной мотивации, если я правильно понял. В чем проблема отсутствия мотивации? Проблема отсутствия мотивации в том, что ими очень долго не занимались или занимались не так, что их учили тому, что Россия это стартовая точка, а им нужно делать карьеру где-либо за рубежом, что место, где нужно делать инновации, это Калифорния, но чем Крым, не Калифорния, там такой же климат, да, и Калифорния когда-то была частью нашей страны, впрочем, я уже повторяюсь, хотелось бы, чтобы нас было не хуже, чем там, здесь уже очень хорошо, хотелось бы, чтобы было еще лучше. Проблема в утечке мозгов и в вашей конкретной тематике, в предмете инновационные технологии, все лучшие, стартапы все лучшие мозги они реально уезжают пока туда скажем так если у нас какой-то кризис жанра вот в этом направлении мы там банально какие-то современные актуальные востребованные технологии не можем воспроизвести уезжают наиболее пассионарные может быть не лучшие в интеллектуальном плане но наиболее пробивные потому что они считают, что там больше возможностей для них. Безусловно, речь идет и о материальной мотивации, и о нематериальной, потому что есть определенный культ стартапов, культ соответствующей эстетики, сериалов, которые они смотрят, да, культ того, что это будут миллионеры, миллиардеры, но они будут ходить в футболках и шортах по этой Калифорнии. Нам нужно создавать не менее привлекательные образы инновационной экосистемы нашей страны. И может быть именно медиа составляющая сегодняшнего мероприятия будет одним из полезных для этого шагов. Как привлекать те умы, которые могли бы уехать за рубеж, как привлекать их к развитию нашей страны как, я даже не буду говорить слово «идеологически», может быть, для современных поколений это будет немножко отпугивающе, как эстетически, да, с помощью какой-то мягкой силы, утечку мозгов значит, сначала приостановить, затем направить в противоположную сторону, да, потому что из западных стран к нам сейчас уже едут, да, из Соединенных Штатов, из Южной Африки большое количество людей, но это все-таки не ученые, не предприниматели, а фермеры, да, простой э, рабочий, крестьянский люд, а вот как нам привлекать э, стартаперов? Да? В 60-е годы в Советском Союзе была эстетика там, братьев Стругацких, понедельник начинается, в субботу. Да, эстетика крема Евдолина – это примерно то же самое, только еще и за деньги. Да, вот как э, развить эстетику, может быть, ту же, может быть, какую-то новую, в том плане, чтобы она... Пока не появилось такое же количество денег, как замещала, а затем и привлекала бы их. Евгения, скажи, пожалуйста, извини, мы можем да, на ты? Ты сейчас говорил об эстетике вместо идеологии, но а можешь ли ты сказать, что, в принципе, переводя на старые деньги, у нас есть определенный кризис идеологии. Вот. Есть ли у нас этот кризис а, и а, есть ли какие-то подвижки, на твой взгляд, есть ли понимание, а какова должна быть идеология у государства в целом и какова должна быть идеология, например, СВО? Это не совсем, может быть, моя тема. Эстетика, как составляющая часть идеологии, которая привлекала бы людей определенного склада. Да, потому что э, я не буду брать именно идеологию с э, военной или политической точки зрения, а вот если сконцентрироваться на студентах-технарях, на стартаперах, предпринимателях, да, на людях, может быть, такого интровертного склада, которым не очень интересна геополитика, э, которые, может быть, уезжают в Америку, потому что там сняли сериал Рик и Морти какой-нибудь и прочий э, ужас. Как развивать мягкую силу для них? Потому что они ведь думают, что в России ватники, в России ужас, но ведь это совершенно не так. Скажу я на камеру. В России все прекрасно, но эти люди думают, что в России не то, что они ожидали бы. Да, mm -hmm. вот э, я бы, может быть, отдал бы Кесареву да, вот здесь какое большое количество людей в камуфляже, да, они, может быть, лучше меня скажут э, про идеологию и про цели СВО. А меня интересует именно да, вопрос остановки и перенаправления утечки мозгов, чтобы был наоборот приток мозгов в нашу страну. Я понял, то есть для людей как бы, формата технорей, как бы, да, для людей стартаперов, для них очень важна эстетическая составляющая и в этом плане ты считаешь, что наши медиа, как бы, наши там идеологи, даже не знаю кто конкретно не дорабатывает? Э, да, да, потому что в 90-е годы, ты помнишь, у нас была идеология просто зарабатывания, просто наживы. А вот интересно, если посмотреть именно на технологических стартаперов, это люди, которые, конечно, стремятся к большим деньгам, но не стремятся к длинным кадиллакам, к супермоделям и так далее. И стремятся но друг перед другом в этом не признаются. Да, их кумиры это там, Илон Маск, который, несмотря на то, что считается одним из или даже самым богатым человеком в мире, ходит в какой-то засаленной футболке. Да, там, Билл Гейтс и Стив Джобс и так далее. С легендами о том что они начинали в гаражах хотя у этих людей очень большие там погоны на плечах у родителей да? а, у нас а, не нашли вот такого баланса как в америке да то есть как я вот уже сказал да это вот такая эстетика таких братьев стругацких но плюс большие деньги а у нас как бы денег меньше но пропагандировалось среди молодежи потребительства в большей степени да может быть как в более бедной стране а, вот как разрешить это противоречие до да, чтобы в стране с более материалистической ментальностью а, технари работали бы ну я не буду говорить за меньшие деньги наверное не педагогично говорить mm -hmm. на, на камеру а, но чтобы по крайней мере эстетически это их не отпугивало работа в россии да, а за эстетикой уже пойдет идеология, наверное. Потому что, опять же, говоря о этих норях, мы говорим часто о людях такого интровертного склада, которые не интересуются политикой. Вот. Ну, в общем, мы сегодня узнали, что, оказывается, для людей, которые разрабатывают стандарты, очень важен эстетический момент. Ну, Для меня это своеобразное открытие, я просто этим не особо интересовался. Ну, будем знать. Спасибо, Евгений.